Привет, любители Немиркин психологии! Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Вам когда-нибудь казалось, что вы кому-то не нравитесь? Хотя он даже ничего вам не сказал? Может быть, дело в том, как они смотрят на вас или как они отворачиваются от вас. Что бы это ни было, язык их тела может передавать вам сообщения, которые они не хотят произносить вслух. Не используя никаких слов, они могут пытаться показать вам, что вы им неприятны. Итак, вот семь признаков того, что кто-то может тайно ненавидеть вас. Первый – язык их тела не открыт. Замечали ли вы, что собеседник скрещивает руки, откидывается назад или просто сидит очень далеко от вас? Открытый язык тела показывает, что вы нравитесь человеку и он хочет вас принять. Их язык тела физически показывает, что они готовы впустить вас в свою жизнь. Поэтому не очень хорошим знаком может быть, если они демонстрируют закрытый язык тела. Например, отворачиваются от вас или ставят между вами большое расстояние. Второе. Они избегают зрительного контакта с вами. Все время стараются не смотреть на вас. Зрительный контакт ⁇ это способ привлечь внимание друг друга и начать разговор. Возможно, они избегают вашего взгляда, чтобы избежать необходимости говорить с вами и показать свою неприязнь. Следует отметить, что некоторые застенчивые или социально неловкие люди также могут избегать зрительного контакта из-за беспокойства, а не потому, что вы им неприятны. Поэтому ищите другие признаки языка тела наряду с этим, чтобы определить, что они действительно чувствуют по отношению к вам. Номер три. Интенсивный зрительный контакт. Кажется ли вам, что собеседник заставляет себя поддерживать с вами зрительный контакт? Иногда они могут знать, что избегание зрительного контакта будет слишком очевидным проявлением их незаинтересованности, поэтому они могут компенсировать это слишком интенсивным зрительным контактом. Их зрительный контакт может казаться неестественным, и они могут кивать в такт вашим словам, не обращая на них никакого внимания. Номер четыре. Их разговоры с вами кажутся фальшивыми. Кажется ли вам, что человек постоянно кивает в такт вашим словам? Чтобы не показаться грубым, он может пытаться притвориться дружелюбным. Хотя они могут хихикать и кивать в такт вашему разговору, на самом деле они могут быть не вовлечены в беседу. Если их ответы не выглядят искренними, а язык тела кажется закрытым, то это может быть признаком того, что вы им не интересны или то, что вы хотите сказать. Номер пять. Они не подражают. Вместо этого они отражают противоположный язык вашего тела. Знаете ли вы, что зеркальное отражение и подражание чьим-то действием это тонкий способ сказать им, что они вам нравятся? Это подсознательное поведение известно в психологии как эффект хамелеона. Поэтому, если вы заметили, что ваш собеседник не отзеркаливает вас и даже действует противоположно вашему языку тела, это может означать, что он не вовлечен в разговор и не заинтересован в вас. Номер шесть. Они говорят по существу и не склонны продолжать разговор. Если они отвечают на ваши вопросы короткими и холодными фразами или простым «да» или «нет», то их отрывистость и краткость в общении с вами может означать, что они не хотят продолжать с вами разговор. Их нежелание делиться или уточнять свои ответы также может быть тонким способом сказать вам, что вы им неприятны, они вам не доверяют или не хотят продолжать разговор. И номер семь. Они не выходят на связь или не остаются на связи. Они всегда отменяют ваши планы или никогда не выходят на связь. Если кто-то не прилагает усилий, чтобы поговорить с вами, написать вам, позвонить или провести с вами время, то, скорее всего, он не ценит вас как друга. Возможно, вы им даже не нравитесь, если они не выполняют никаких планов, которые вы обсуждали, или игнорируют ваши попытки возобновить общение. Замечали ли вы какие-либо из этих признаков у людей, с которыми вы общаетесь? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может быть полезно. Нажмите на кнопку «Подписаться» и значок колокольчика для получения новых материалов на канале Немиркин.